Привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам про книгу Брайана Трейси ⁇ Выйди из зоны комфорта ⁇ а также разобрать ее по инсайтам и на своем личном примере показать и рассказать, как все происходит. Погнали! Благодаря инсайтам, описанным в этой книге, вы узнаете, как повысить свою производительность на 25%, на каких задачах фокусироваться лучше всего, а также что такое лягушки и с чем их едят. Инсайт 1. Планируйте. Хороший план – это залог успеха. А для максимальной эффективности планирования необходимо понимать, что нужно делать, какие задачи стоят перед вами и каких целей вы хотите добиться. Уже после этого обязательно нужно взять и все записать. Любым удобным вам способом. Хотите в тетрадь, хотите смартфон, как угодно. Вот вам простая статистика. Люди, которые записывают свои задачи, добиваются их выполнения в 10 раз больше, чем люди, которые этого не делают. Подумайте об этом. А также не стоит забывать, что у каждой задачи должны быть временные ограничения ее выполнения. Это также повысит эффективность планирования. Итак, мы поняли, что нужно делать. Все записали, поставили временные ограничения. Но я не упомянул еще одну очень важную вещь. Ресурсы, которые понадобятся для выполнения наших задач. Их также лучше записать прямо в тетрадь или там, где вы будете записывать свои задачи. Еще автор рекомендует обратить внимание на закон Паретто. Он гласит о том, что 20% нашего времени приносит 80% результата, и 80% деятельности приносит 20% результата. Это говорит о том, что не стоит откладывать эти самые 20% в долгий ящик. Инсайт 2. Учитесь расставлять приоритеты и сосредотачиваться на них. Для правильной расстановки приоритетов вы можете воспользоваться методом ABCDE где А – это первостепенные задачи, а Е – пустяки. Если возникла ситуация, что у вас несколько задач с буквой А, то можно просто продолжить А1, А2, А3 и так далее. То же самое можно проделать и с другими буквами. Инсайт 3. Работайте продуктивно и постоянно самосовершенствуйтесь. Иногда одного планирования бывает недостаточно. Важно добиться комфортной рабочей обстановки. Для этого нужно войти в состояние глубокого спокойствия путем наведения порядка и тишины вокруг вас. Еще было бы прекрасно использовать каждую возможность обучаться чему-то новому. Например, я при дальних поездках куда-то заменил музыку на аудиокниги. Вы, например, в свою очередь можете заменить развлекательные видео на мои. Инсайт 4. Как можно быстрее переходите от планирования к действиям. Очень важно на этом этапе понять, что занятость не имеет никакого отношения к вашему результату. Объясню на своем примере. 18 лет я работал грузчиком, у меня был 12 часовой график, из которых я работал максимум часа два. То есть моя занятость была максимальной 12 часов, из которой именно работы продуктивной было только 2 часа, хотя платили мне за все 12. Тут важно понимать, что ваша занятость должна быть продуктивной. Из этой книги можно выделить итог о том, что нужно постоянно преодолевать себя, фокусироваться реально на тех задачах, которые принесут вам результат. И в концове подумайте реально о том, чего вы хотите добиться. С вами был Саня, пока!